Друзья, всех приветствую! Меня зовут Сергей и вы попали на канал IKIGAI. И сегодня мы рассмотрим криптовалюту, а ближайшую перспективу локальной картине на криптовалюте. А именно мы посмотрим биткоин. А и пока что на рынке картина скучная, я занимаюсь другими проектами и пока... Цена стоит на одном месте, а видео будет выпускаться пореже, но я буду разрабатывать другие проекты Тем не менее, в Telegram канале я всегда вас держу в курсе Я стараюсь публиковать здесь по два поста в день, поэтому подписывайтесь обязательно Если видео не уходит в YouTube, то обязательно пост будет в Телеграме. Итак, друзья, давайте начнем Bitcoin, локальная картина Мы с вами еще э, движемся в нисходящем локальном тренде Тем не менее, общий тренд у нас восходящий И мы находимся в диапазоне от уровня 40 тысяч до уровня 50 тысяч то есть уже долгое время мы стоим на одном месте. И тем не менее, обратите внимание на импульс слева. То есть слева у нас образовался сильный импульс, после него образовалось у нас скопление. И формация импульса и скопления дает нам некие данные, которые мы можем использовать для определения цели. А именно, мы рисуем уровни Fibonacci от уровня поддержки в данном скоплении до начала импульса. То есть вот таким вот образом я провел Fibonacci. От поддержки до начала импульса. И тем самым золотое сечение по Fibonacci, то есть уровень 1.618, дает нам конкретную цель. И эта цель находится на уровне 40 40500. О чем нам это говорит? То есть в случае дальнейшего импульсного движения вниз, если этот импульс произойдет, то мы можем ожидать импульсное движение до уровня 40500. И потом, вероятнее всего, произойдет откатное движение вверх. И обратите внимание, что уровень 1.618 находится на сильной области поддержки, о которой мы уже говорим многие-многие месяцы. Вот такое вот небольшое совпадение. И теперь, друзья, лонг-шорт коэффициент. Обратите внимание, что у нас 70% лонгов и 30% шортов. То есть, по логике, нам нужно выбить лонгистов. И этот импульс как раз-таки вызовет этот эффект. То есть мы можем здесь уйти ниже данного минимума, который был в данном месте Совершить импульсное движение вниз А лонгисты у нас повыбиваются И мы здесь совершим уже откатное движение вверх Хочу подметить, что это примерная котировка То есть мы можем немножко не дойти и отскочить Либо немножко занизить, то есть сквизануть и опять же отскочить Теперь мы знаем, что биткоин у нас коррелирует с индексом S&P500 И на индексе на недельном тайфрейме мы нашли достаточно благоприятную картину То есть здесь у нас... Врисовалась уверенная бычья свеча, которая закрыла сравнение предыдущих. Глобальных максимумов, и это может говорить нам о ближайшем пробитии этого самого глобального максимума А мы знаем, что биткоин у нас коррелирует с индексом S&P 500 И если у нас глобальный максимум пробьется, то вероятнее всего это скажется и на биткоине То есть на биткоине мы по корреляции сможем также увидеть восходящее движение И, друзья, для фондового рынка праздничный период, новогодний период характерно ралли Санта-Клауса То есть под конец года многие активы начинают расти в большинстве случаев То есть практически каждый год, но не всегда, активы... Растут в своей цене на фондовом рынке, и поскольку биткоин скоррелирует с этим самым фондовым рынком То можно ожидать это самое ралли Санта-Клауса и на биткоине Конечно же это будет не какое-то там колоссальное движение, но небольшое откатное движение мы с вами можем увидеть Плюс ко всему, недельный таймфрейм на биткоине, давайте к нему обратимся Это все скрою, чтобы было виднее Здесь у нас вырисовалась неопределенная свеча, предыдущая неделя у нас закрылась и здесь образовалась неопределенная свеча, которая указывает на равновесие стил покупателей и продавцов Это значит, что вероятнее всего силы у продавцов кончаются И мы можем ожидать уже коррекцию вверх То есть поскольку общий тренд локальный у нас направлен вниз, то вверх у нас будет именно коррекция Мне все же бы хотелось увидеть превышение глобального максимума и дохода до уровня 75 тысяч но тем не менее, пока что картина такой ждать не стоит, судя по техническому анализу Но небольшую коррекцию, как минимум до уровня 60 тысяч, я думаю, мы можем увидеть Так что, друзья, будьте готовы, если что, к этому импульсному движению И будьте готовы к откатному движению на уровне примерно 40 тысяч Лично я здесь куплю небольшую часть Биткоина. То есть я покупаю биткоин на просадках, но только в значимых зонах. То есть на уровне 40 тысяч я куплю, если цена пойдет еще ниже, но на уровне 30 тысяч я также куплю. Я напоминаю, что я изначально покупал на уровне 30 тысяч и на уровне 40 тысяч еще до этого повышения. И теперь я также буду покупать на уровне 40 тысяч и в случае дальнейшего понижения на уровне 30 тысяч. То есть у цены всегда есть цели. А если мы посмотрим направление в долгосрочной перспективе, то направление на биткоине всегда остается неизменным. В долгостройке То есть мы всегда видим восходящее движение И по логике нужно просто покупать в значимых зонах Которые очень легко определить по целям И хочу напомнить, что если вы купили биткоин по любой цене Даже на хае биткоина год назад То вы бы даже сейчас при такой просадке Оставались бы в плюсе То есть опять же простая логика для заработка Покупать в значимых даже можно хай в принципе покупать каждый месяц, но все же я этого не делаю, я придерживаюсь вот такой вот стратегии просто покупаете, ждете и получаете прибыль, вот и все и опять же, моя стратегия в том, что я придерживаюсь безопасности, то есть я покупаю на большую сумму именно безопасные активы в криптовалюте, то есть биткоин и эфириум напоминаю, что биткоин и эфириум в совокупности у меня занимают 50% процентов моего портфеля, не считая тезеров плюс ко всему, друзья, у нас сейчас наступает новый год, скоро праздники и предупреждение для тех, кто придерживается краткосрочной торговли У меня всегда было очень важное правило Не торговать за две недели до и после нового года Поскольку рынок в это время становится неадекватным Но это касается только краткосрочной торговли То есть если вы заключаете позиции, которые не держатся и одного дня Поэтому я рекомендую всем краткосрочным трейдерам воздержаться от торговли на новогодний период Если вы, естественно, не умеете работать с этим новогодним периодом Так что, друзья, вот такое вот видео предупреждение Предупреждаю о... Этом возможным, вероятном импульсном движении вниз. И опять же предупреждаю, что мы находимся в конце этого года, и торговля, краткосрочная, на этот момент достаточно опасна. И на этом видео подходит к концу, друзья. Пишите в комментариях ваше мнение, ваше видение насчет текущей ситуации на рынке. Мне будет интересно почитать, что вы пишете. Ставьте этому видео палец вверх, если это видео было с полезным информативным. Подписывайтесь на телеграм-канал. Обязательно нажимайте на колокольчик на этом канале. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.